Приветствую вас из солнечного Таиланда. Меня зовут Алина, я руководитель проекта BestRongTai. Когда мы только приехали в Таиланд, я начала вести блог на форме Винского, рассказывая о жизни и о всех бытовых ну, часть, которые мне столкнулась в этой замечательной стране. И через какое-то время меня вообще спрашивали, почему ты белая, почему ты не загораешь. Ответ довольно прост. У меня солнце солнцем очень своеобразное отношение. С подросткового возраста у меня началась дикая реке на солнце. То есть вот я реально меня даже дразнили вампирами, потому что как только попадали солнечные лучи на кожу, это выглядело просто моментально как ожог, кожа краснела, покрывалась потом очень долго любила, чесалась, и я очень долго снимала последствия пребывания на солнце. Плюс у меня у семьи очень хорошая наследственность. И мама, и сестра после пребывания на солнце их кожу покрывают пигментными пятнами. Это то, чего мне не хотелось бы видеть на моей коже. И поэтому для меня всегда был очень актуален выбор солнцезащитных средств. Сейчас в Таиланде их очень много. Ну, в принципе, ну понятно, здесь солнце активно 12 месяцев в году, но наиболее оно активно с марта по июль. В этот месяц здесь очень мало туристов, потому что здесь стоит неносимая жара. Здесь просто <закипают>, закипают мозги, очень сложно работать, очень сложно что-то делать, потому что ну, жара это да. То есть мы живем в основном функционируемых помещениях. И я хочу сегодня рассказать о тех солнцезащитных кремах, которые мне понравились больше всего из всего ассортимента тайских солнцезащитных средств. Начну я с самого сильного по защите. Это крем компании ⁇ Рачон ⁇ это, этот крем выпускает частная компания, у которой есть небольшое производство. Здесь на самом деле незарабочены такие вот пузыречки, на которых толком не написан ни состав, ни адрес, ни контактов, ничего. Я покупаю продукт напрямую дистрибьютора. Вот так вот она выглядит. Внутри вот такой крем, который больше похож на нежный мусс. Формула не содержит. Масел содержит витамин Е. Очень легко наносится на кожу, дает коже легкое сияние. Ну, нет, не в смысле блёстков, а она немножко отбеливает что ли, кожу. То есть толком вот крема на руке не видно, но кожа стала чуть-чуть светлее. Очень важно наносить этот крем на сухую кожу. Ни в коем случае не наносит на влажную, иначе он просто комками и эффекта от крема полком не будет. Такой запах похожий чем-то на запах пломбира. Прежде вот. чем показывать этот крем, давайте я выберу предыдущий. Линейка солнцезащитных кремов от компании FACY. Это французско-тайский проект, где по французским технологиям из тайского сырья изготавливается замечательная косметика. Крем для тела я вам, к сожалению, показать не смогу, потому что он сегодня улетел вместе с моей сестрой в Россию. Но я покажу вам крем для лица. Это не крем, это скорее лосьон. Он есть в двух размерах. Это 10 грамм и 30 грамм. Я вам покажу на примере 10 граммов. Вот так он упакован. Здесь еще. такой смешной маленький на вид флакончик. Но он очень экономично расходуется. Этих 10 мл хватает почти на месяц он такой жидкий очень экономично расходуется очень приятно пахнет запах похож на фиалки еще какие-то легкие цветочные ноты ну, даже может быть немножко фруктовые цветочные очень интересный аромат вообще их косметика она очень приятная Вот вся что что что и face она очень приятна применение и кожа очень Благодарна за эту косметику, она очень хорошо отзывается. Видно изменения после приема этой косметики. Вот. Крем тался уже полностью. Кожа не липнет. Лосьона на коже абсолютно не видно. Нету э, никакого вот ощущения жирности, гибкости. И вообще вот не чувствую, что у меня на коже что-то есть. Э, в состав этого крем, крема рубиновая рубиновая турмариновая пудра. То есть этот крем не только защищает от солнца, это солнце, оно активизирует этот крем, так как турмалин под солнечными лучами начинает вырабатывать отрицательные ионы, которые благоприятно воздействуют на нашу кожу, омолаживая и ускоряя процесс регенерации. Вот такой вот интересный, замечательный крем. Кремия компании К. Это крем для тех людей, кто не хочет вообще загорать и хочет осветлить уже свою кожу, кто уже загорел. И хочешь вернуться к своему светлому цвету кожи. На самом деле, если э, в России модно быть загорелым, потому что загорелый, это признак того, что ты можешь позволить себе солярий или отдых на курорте в Таиланде, же напротив, э, белый цвет кожи – это признак твоей э, аристократичности. Это значит, что у тебя достаточно денег, чтобы не, не работать на солнце под палящими лучами на полях, и ты можешь работать в офисе, Защищают свою кожу тем самым на солнце. То есть здесь, чем светлее твоя кожа, тем ты престижнее. Вот, этот крем какое-то время его не было в продаже, поэтому он опять свернулся. Он, во-первых, не содержит алкоголь, во-вторых, у него безмасляная формула, и он также содержит витамин Е и С. Вот, солнечный фактор у него 50. Здесь вот даже есть вот картинка, где нарисовано, как этот крем ухаживает за кожей, как он ее омолаживает. Вот, как восстанавливать эту структуру. Вы, это не обещают, как вот за 7 дней осветлится ваша кожа. Ну, насколько он осветляет, я сказать не могу, потому что темную кожу я никогда не страдала. Единственное, какие были проблемы с кожей, так это акне и поведение пятенки от акне. А загар это не ко мне. Вот. Вот так вот выглядит крем. Здесь 15 грамм. Но этого тюбика хватает тоже более чем на месяц. То есть жителям северных регионов это вполне хватит на сезон. Чаще всего этот крем здесь встречается не прозрачный, а с афиком тонального крема. Но я предпочитаю бесцветные крема. Исключение это только BB-крема, которые с компании Messi, которые я очень полюбила и время от времени и не пользуюсь. Вот так он выглядит. Тоже такая вот немножко более густая консистенция, чем у лосьона компании Face но он тоже пахнет он честно говоря классический у него запах защитных кремов к которым мы привыкли тоже очень легко наносится на кожу но он если фейс впитывается полностью то этот крем он дает питание по ощущениям да кожа стала напитанной и увлажненной то есть не знаю, то есть ни липкости, ни жира, ничего нету, но при этом вот как-то вот более комфортно на коже. Если крем FESTIAN э, вообще никак не чувствуется, то есть он, что его нет, он вообще не ощущается. Разницы никакой. То здесь вот немножко чувствуется увлажнение и питание тоже. Итак, так как мы спускаемся вниз по фактору защиты от кожи, следующий крем это у нас будет BB крем от компании MISTIN. Gold Caviar. Этот крем он содержит, да, он содержит экстракт икры, у него разглаживающая форма, то есть он работает как филер, он заполняет морщинки, разглаживает их, ухаживает, также он питает кожу, также он содержит экстракты различных трав и растений. Очень интересный крем, но единственное, он не подходит для жирной кожи. И его обязательно наносить только на сухую кожу. Если кожа будет мокрой, то чуть-чуть влажной, он просто ляжет комками. Это может быть или самый лучший крем, который вы пробовали, или самый худший данный крем из тех, которые вы пробовали. В зависимости того, сухая ваша кожа или влажная. Если наносить его на сухую кожу, то он очень быстро распределяется. Подстраиваясь под структуру и цвет кожи, и при этом убирают мелкие недостатки так выглядит рука после нанесения этого крема. То есть его практически не видно, поэтому заполняет, разглаживает визуально мерки, мелкие морщинки и питает кожу. Так у меня жирная кожа. Я наношу этот крем только на щеке, кожу вокруг глаз. А на Т-зону я наношу уже BB, Oil Control от Mistin. Да, моя кожа не всегда идеальна. У меня бывают периоды, когда я провожу очередную чистку организма, а это все видно на моем лице. И бывает, что мне в это время надо куда-то выйти в личные места, на какие-нибудь конференции, лекции и так далее. И эти крема мне здорово спасают в эти моменты. Вот Очень важно перед нанесением этого крема тщательно высушить кожу. Потому что если кожу не высушить, он очень плохо ляжет. У нас даже были негативные отзывы про этот крем о том, что, ой, вот вы описываете, что он подстраивается у меня легком камень и так далее. Выяснилось, что девочка просто наносила этот крем сразу после умывания, не вытирая кожу лица. И, конечно, крем не будет, потому что у Биби есть такое свойство. Он ложится только на сухую кровь. Мы распределяем по коже. Наверное, ну, он вроде как темный, но после того, как его распределить по коже, его надо всем... Во-первых, да, его нельзя наносить много. Если нанести его много, он тоже ляжет в маску. Если его вот нанести немножко, пару капель и распределить по коже, его практически не видно. Он постраивается под фактуру, тоже под цвет кожи. И при этом он защищает от солнца и контролирует выделение жира. И маскирует мелкие недостатки кожи. Ну, конечно, если там высыпало конкретно, то он уже не поможет. А если есть небольшие аллергические оси просто какие-нибудь небольшие прыщики, ну, это все очень хорошо и надежно прячется. Вот такой замечательный крем. Содержит, насколько я помню, заставит ссылку. Вытирайся, вытирайся, вытирайся. Немножко сложнее снимаются, чем обычная крема. Чтобы более стойкие. Компания MISTIN тоже имеет свой солнцезащитный крем. Это дневной крем из серии Cerecoviar. У них есть такой же ночной крем. Это один из моих любимых ночных кремов, он здорово меня спасал во время беременности, да и сейчас тоже. Когда я ношу его вечером, и даже несмотря на то, что мой ребенок плохо спит, тиранит меня ночью, требуя то попить, то поесть, то еще что-нибудь, утром я просыпаюсь свежей и выспавшись, и по моей коже никогда не скажешь, сколько часов за ночь я спала. И к нему в этом году буквально вот в прошлом месяце появилась новинка – это дневной крем и крой. Если ночной крем содержит полудрагоценные камни, то этот содержит компоненты, которые приравниваются по ценности к драгоценным камням. Этот крем также содержит экстракт черной бирюзы. И также он содержит уникальные растительные ингредиенты, такие как инантиохлоранта, экстракт артишока. Коллаген и соевый лецетин. Этот крем не только защищает от солнца, но также он регенерирует и восстанавливает кожу. Экстракт африканского дерева энантиохлорантов, как не запомнить название, он уникален тем, что он сужает поры, он выравнивает рельеф кожи и контролирует выработку кожного сала сами железами. Так, вот так выглядит этот крем. Такая очень приятная на вид на ощупь стеклянная баночка. Вот. В отличие от ночного крема он белый, пахнет примерно так же как ночной крем. В отличие от других кремов он чувствуется. Его нанесли на кожу, но создает ощущение комфорта. нету липкости. Нет такого неприятного ощущения пленки на коже. Остается ощущение увлажненности, напитанности кожи. Это это неудивительно, потому что в Белужье и очень много витаминов и микроэлементов, которые необходимы для нормального функционирования нашей кожи. Вот такой замечательный крем. Это одна из наших новинок и новинки компании «ЕСТИН». E Увлажняющий крем на основе нагадной косточки и гинго-белоба это крем защитный крем компании ИСМЕ. Вот так вот он выглядит. У него есть и достоинство, и недостаток. Это его дозатор. Почему я считаю его недостатком? Потому что он слишком много крема вот так, э, достает. Вот баночка 40 мл, она быстро сводится за счет того, что дозатор выдает слишком много крема. Но вот эту порция ее хватает на шею, на лицо и на шею и даже немножко на область вот. Покажу на руке. Вот. То есть если наносить на руку, то это хватает до локтя. Размазать. В отличие вот от предыдущих кремов, как я рассказывала, он чувствуется на коже и причем довольно ощутимо. Нет липкости, <слес> есть какой-то ощущение жирности. Этот крем не подойдет вам, если у вас жирная кожа, но он вам идеально подойдет, если вы обладательница сухой кожи. Скажу честно, этот крем не подошел Почему он есть в нашем ассортименте? Потому что я многим рассылала пробники этого тестера и почти все, кто их получил, остались довольны. И только из-за этого он в нашем ассортименте. И на сладенькое я оставила крем это наша новинка для самых маленьких членов наших семей. Это крем, солнечный крем Кодома. Этот крем имеет очень приятный запах. Он пахнет также как средство для стирки вещей новорожденных в этой же компании, которую я использую сорождение этой цветочки. Возможно, именно поэтому она очень любит крем, поставляет ручки, поставляет ножки, когда идет на прогулку, чтобы я смазала ей этим кремом. Он дает такое очень приятное шелковое покрытие поверхности кожи. Он очень Легко наносится, быстро впитывается, прохотистые ощущения, приятный запах, и он также водостойкий, что очень важно для моей малышки, потому что она очень любит играть в воде, и обычный крем просто смывается. А этот крем он водостойкий, и его хватает на то, чтобы моя сладкая принцесса не сгорала на солнце своей белой кожей. Также этот крем предотвращает появление сыпи на коже ребенка. Как вы видите, все кремы разные, несмотря на то, что в целом кажется, что они одинаковые, они все разные. И для каждого типа кожи можно выбрать свой крем, который подходит именно вам, под вашей особенностью.